Всем привет, это Алекс, канал Ради Прикола. Сегодня я решил записать какие-то полезные вещи, лайфхаки для того, чтобы лучше заниматься спортом, чтобы не повредить себе ничего при этом, казалось бы, простом виде спорта. Вот. Ну и объяснить какие-то элементарные вещи для новичков и, может быть, даже людей, которые этим занимаются уже за достаточное количество времени. Я случайно совсем обнаружил, что к нам приехал парк аттракционов. Вот, и Вечером я туда пойду и обязательно запишу ролик для того, чтобы поделиться им с вами. Приступим, собственно говоря, к основным правилам при таком виде спорте, как бег. Очень нетипичная ошибка, которую делают ноги, они просто берут и начинают бегать. Так поступать нельзя. Вообще так, профессиональные спортсмены не поступают. Прежде чем начать тренировку, подумайте о том, чтобы хорошо разогреться. Сделайте какой-то элементарный простой массаж, прохленьте мышцы для того, чтобы не растянуть, в конце концов, или не порвать например, связки. связки рядом стоящий пылесос сделать какие-то простые упражнения вот, поднимайте вверх там, наклоны в стороны да? каждый может найти в принципе в любом городе пылесос рядом стоящий если пылесоса нету, брать его с собой не обязательно занятию спортом После тренировки пейте достаточное количество воды, не только мышцам, но и всему вашему телу понадобится вода, но желательно во время тренировки не пить, потому что это сбивает ритм, то есть позанимались и потом попили воды и, собственно говоря, все окей. Ну и после того, как обсуждены, можно, собственно говоря, приступить к тренировке. не будь как лежачий верблюд займись спортом